Приветствую всех на последнем вебинаре из этого цикла. Сегодня мы поговорим о пятом личном элементе, это вода -ян. Всего у нас их пять, вы все уже их прошли. У нас есть личный элемент огня, огня Ян, огня Инь. У нас есть личные элементы земли, земли Ян, земли Инь. У нас есть личные элементы металла. Точно так же металл ян, металл Инь. У нас есть личные элементы воды, как раз о которых мы сегодня поговорим. А, тоже разделение. Все делятся на Инь и ян. И у нас есть личный элемент дерева. Да? То есть всего 10 штук получается, потому что у нас 5 элементов. И мы умножаем на Инь, ян То есть на цифру 2, константа 2, и всего 10 личных элементов может быть. Напоминаю, личные элементы мы смотрим в дне, то есть вы открываете карту рождения бадзи на любом онлайн-калькуляторе. О том, как строить, у нас как раз будет следующий вебинар, как строить самостоятельно. И смотрите в небесном столпе в дне ваш знак. Даже если вам эти иероглифы не знакомы, вот там элемент воды ян, то во многих калькуляторах есть подсказка, то есть там так и будет написано вода ян, или там огонь инь, или металл инь, или дерево ян, то есть все это будет видно. Личный элемент воды ян это бурная река. Очень хорошо люди такого типа адаптируются, не всегда имеют... Изюминку, да, то есть это человек очень харизматичный. Свободолюбивые, то есть река, она наполняется, и даже если где-то там есть берег, она всегда может размыть, она всегда может разлиться, да, то есть любят свободу. Продуманный авантюризм, они в целом авантюристы по своей натуре, да, то есть река там может бурлить, как-то изливаться, но это не будет с бухты-барахты. Инициативным. И условно этот знак, ну, этому знаку проще всего стать быстрее богатым и больше богатым, чем у всех остальных элементов. Личный элемент воды Ян минус. Импульсивные. Легко запомнить, потому что река течет, да, есть импульс. Часто сталкивается с проблемами в личной жизни и даже не из-за недостатка мужчин, либо не из-за недостатка женщин. Наоборот, у личного элемента воды может быть достаточно большое количество партнеров. И они имеют разрушительную силу. То есть, как я уже сказала, да, вода разливается, и она может просто снести все на своем пути. Также у нас есть личный элемент воды Инь. Это таинственные люди. И я думаю, все уже знают, да, что у нас этот год водяного кролика, как раз у нас вода Инь. То есть вот здесь вода стоит в небесном столбе и вот здесь у нас стоит само животное кролик. И вот это и есть наш год. Почему таинственный? Потому что образ воды инь, в отличие от воды ян, это туман, да, то есть мелкие капельки. И за ними непонятно, что происходит. И, собственно, что касается политического направления, что касается погоды и прочего, то же самое таинственность, и непонятно, что произойдет завтра. Это символ 2023 года. Люди воды и наблюдательные, такие же, как и вода Яна, некоммуникабельные, пролезут во все щели. Вообще вода склонна пролезать во все щели, да, она везде протекает. А там даже если где-то есть препятствие, то если некоторые элементы, столкнувшись, пойдут, допустим, назад, то вода инь просто или я, обгибает и идет дальше. И это люди, воды инь, они умеют вдохновлять, а на них хочется равняться. Из минусов. Паранойки очень часто бывают, но я не имею в виду, что это какой-то прям психологический диагноз. Нет, это тревожность, это беспокойство. Могут впадать пессимизм и скрытные. Скрытные я все-таки отнесла к минусам, потому что... Если вы живете с таким человеком, особенно если это ваш ребенок, из которого клещами ничего не вытащишь, и, соответственно, будет просто-напросто сложно ему помочь, если что-то случилось. И, собственно, когда у нас был год ковида, это у нас была крыса на, на ген, на янский металл, Некоторые, конечно, могут сказать, а как же так у нас крыса, это животное, считается янское. Но на самом деле она содержит именно вот этот инский элемент. И тот год, во-первых, для тех, кто же продвинутый, вы просто посмотрите фазу ЦИИ, вам сразу понятнее станет понятно, да, то есть я даже напишу здесь, по-моему, это слово нельзя говорить в YouTube, я точно не помню, да, я тогда напишу. А, то есть что происходило? Это фаза ЦИ, да, вот видите, то есть люди просто уходили, к сожалению, навсегда от нас. И это как раз тот элемент, за которым нет ясности, да, то есть не было понятно, что это такое, что за вирус, как его лечить, ну и вообще, в принципе, вода на металле это вирус, ну и вот в целом вот этот вот элемент он создает таинственность и очень много было всяких версий, что это там американцы что-то придумали, еще что-то придумали, я всегда говорила, ребят, никто ничего не придумал ни в какой в лаборатории это не было придумано это не было синтезировано смотрим цикл дзя и пожалуйста следующий тот же самый будет цикл в 80 году опять придет вирус и никто не, и с такой же разрушительной силой и это